Здравствуйте. Это программа арт подготовка Плохие новости. Я не Вячеслав Мальцев. Меня зовут Андрей Немчинов. Как видите, Вячеслава Мальцева сегодня нет в эфире по неприятным причинам. Да, до новой исторической эпохи осталось 205 дней. Вещаем мы. Из нейтральных вод, из России. Это экстренный выпуск. Вячеслав Мальцев сегодня был задержан оперативниками у себя на квартире в 6 утра. Ему спилили болгаркой дверь. В квартиру ворвались больше 20 сотрудников оперативных, возглавляемых следователем. Следователь вручил Мальцеву постановление Басманного суда о задержании. И в квартире после этого был произведен э, обыск, который продлился на протяжении 6 или даже 7 часов. Соответственно, жена Вячеслава Мальцева э, требовала от оперативников пригласить э, своих понятых, но следователь отказался в жесткой форме и сказал, что понятыми будут только те люди, которых он лично пригласит. После этого Вячеслава Мальцева этапировали в Москву, причем в процессе задержания у него произошел сердечный приступ. И в таком вот состоянии его на носилках погрузили в самолет который его доставил э, в Москву, после чего он был привезен в Тверское УВД. Причем э, информация о том, куда его доставят и в какой его юридический статус на этот счет не было. К УВД потянулось большое количество соратников, сторонников артподготовки. Да, надо еще сказать, что помимо задержания Вячеслава Мальцева в Саратове был задержан Сергей Окунев. У него тоже провезли обыск в квартире. Также в Уссурийске был арестован Алексей Граматиков. И это все происходило не только в Саратове. Задержания также проходили еще и в Москве, и в Подмосковье, в том месте, откуда э, Вячеслав Мальцев вел свои репортажи. Это поселок Лухино э, Одинцовского района. Сюда тоже ворвались вооруженные люди, и всех, кто находился в доме, задержали. В частности, это Константин Зеленин, соведущий арт-подготовки в Москве, и Владимир Кузнецов. Люди по всей России, пришла информация о том, что в находке тоже был задержан один из э... активистов движения «Свободные люди». К сожалению, фамилию не знаем. Сейчас Полиник, ну вот сейчас мне подскажут фамилия этого а, соратника. А, и в частности был, а, да, это был а, как раз а, политиков а, Алексей, а, который а, был задержан в Уссурийске. Также в доме Волхино находился и адвокат Вячеслава Мальцева, это Игорь Ильевханов. В частности, он э, и приехал вместе с задержанным Зелениным в то же ОВД Тверское, где, по, опять же, по предварительным предположением находился Вячеслав Мальцев. Хотя, э, опять же, э, полицейские в отделении никакой информации не дали, и адвокатов, которые приехали к Вячеславу Мальцеву, не допустили. В частности, вторым адвокатом был Сергей Бадамшин из «Открытой России». Адвокаты «Открытой России» очень активно помогали во всех судебных процессах и, в частности, продолжают этим заниматься. Сейчас э, происходит какая-то массированная акция, связанная с задержанием всех, кто имеет какое-либо отношение к э, движению «Артподготовка». Ну, можно сделать вывод, что власти э, имеют э, четкие указания. Явно эти указания приходят от высокопоставленных чиновников непосредственно по устрашению и созданию ощущения э, страха и э, недопонимания. Ну вот сейчас появилась свежая информация от адвоката Вячеслава Мальцева э, Игоря Алимханова, что Мальцев находится в ВВД Лужники. И все небезразличные люди, все, кто имеет какое-то участие к этому движению, какое-то понимание того, что происходит сейчас у нас в стране, а в частности со, со всеми оппозиционными движениями, которые жестко э, прессуются со стороны власти любыми противозаконными методами. То есть э, полицейские при задержании не представляются, Полицейские нарушают все нормы э, их внутренних распорядков. И поэтому э, единственное, что мы можем приехать к тому месту, где задержанные находятся, я бы сказал, похищенные люди, и своим личным присутствием поддержать их. В частности, еще раз повторяю, что вот э, Вячеслав Мальцев... Сейчас только выяснилась, информация находится в ВВД-лужники в данный момент. Поэтому все, кто имеет такую возможность, приезжайте туда, находитесь непосредственно э, около этого ВВД и показывайте всем своим видом, что вы не готовы мириться с тем, что происходит, с людьми, которые готовы, э, как Вячеслав Мальцев, и другие оппозиционеры, которые были сегодня задержаны, открыто и прямо говорить о том, что у нас происходит в стране. Потому что СМИ, как вы видите, основные информационные каналы не дают никакой информации по поводу того, что происходит. А в частности, даже сегодня, после первых задержаний, информация о Вячеславе Мальцеве была в топах Яндекса, но через какое-то время, видимо, прошло распоряжение руководству Яндекса, чтобы эту информацию удалили. В частности, информацию можно почерпнуть только из таких источников, как ОВД-Инфо. Медуза распространила информацию. Открытая Россия. Эхо Москвы упомянуло об этом факте. Также из задержанных сегодня были Юрий Горский и Иван э, Белецкий. Это также представители э, партии националистов. И их э, доставили в то же УВД. Э, Белецкого допрашивали на Петровске 38. С каждым э, общаются непосредственно следователи из Следственного комитета и следователи из ФСБ. Информация есть только о том, что людей, активистов допрашивают по факту дела, которое было возбуждено по факту 26 числа, когда люди выходили на улицу, на Тверскую. И когда в этот день происходили массовые задержания. Как вы знаете, больше 1100 человек было задержано. И до сих пор еще некоторые задержанные находятся в ОВД. С ними работают адвокаты, правозащитники, небезразличные люди постоянно находятся в этих ОВД. Наша задача только максимально осветить эти ужасные противозаконные действия, которые, я считаю, являются явным показателем того, что власть находится в тупике. Она не знает, как действовать и проявляет самые жесткие репрессивные меры, которые, опять же, показывают, что действия оппозиции начинают действовать власти на нервы. В частности... Юрий Горский был отпущен сегодня и давал интервью многим СМИ, но у него подписка о неразглашении, поэтому большого количества информации он дать не может. Сейчас я знаю, что очень много соратников из других городов и областей России готовы приехать и поддержать задержанных, высказывали свое желание приехать в Саратов и поддержать. В частности, пришла информация о том, что Алексей Навальный узнал о том, что Вячеслав Мальцев был задержан и в интервью высказал свою поддержку и готовность помогать и проявлять всяческое участие в этом процессе. Предположительно, Судя по тому, что э, Вячеслав Мальцев находится до сих пор э, под стражей, значит, э, его готовят э, к судебному заседанию, которое, вероятнее всего, э, будет назначено на завтра э, в Басманном суде. Время пока неизвестно, но, вероятнее всего, это произойдет в, в районе 10 утра, поэтому... Как только появится информация, мы моментально ее разместим на наших ресурсах. На сайте 5.11.2017.org будем размещать самую свежую информацию о том, что происходит непосредственно с Вячеславом Мальцевым и с Константином Зелениным, который находится также ВВД Лужники. Пока что э, это вся исчерпывающая информация, которую мы знаем. Э, дальше мы будем следить за событиями, которые происходят. Сейчас э, в Лужниках находится адвокат Вячеслава Мальцева э, и пытается э, получить возможность доступа к Вячеславу, чтобы непосредственно его защищать. Да, еще раз хочу всем объявить и призвать всех, не безразличные, все, кто может и в состоянии подъехать к этому УВД в Лужниках, всех призываю туда приехать и своим личным присутствием поддержать Вячеслава Мальцева. Да, вот сейчас у нас да, есть возможность пообщаться с женой Вячеслава Мальцева по громкой связи. Да, да пожалуйста, Аня. Вы в эфире? Да, Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Вас слушают, пожалуйста, говорите. Да, Андрей, здравствуй. Хотела обратиться ко всем сторонникам, ко всем соратникам. Поддержать Вячеслава Мальцева. Независимо от того, что сейчас ночь. Ему сейчас нужна очень ваша поддержка. У нас, как вы уже знаете, был обыск сегодня. Я лежу с сердечным приступом, ребенок тоже вот какой как уложили спать, тоже в истерике был, потому что при ней все это происходило, весь этот пережил весь этот ужас. Я я так понимаю, почитали его прячут, никому не говорят, но у меня случился сейчас разговор с ним буквально вот в течение часа. Он смог позвонить, он сообщил о своем месте нахождения. Он, значит, находится в ОВП-ложнике. Призываю всех сторонников поддержать, приехать. Потому что, я так понимаю, органы не разглашают никакой информации. Адвокат там находится. Ему говорят, что может быть, привезут. То есть, ну, врут, абсолютно ничего не говорят. Вот такая вот у нас ситуация. Еще раз обращаюсь ко всем. Никогда нам нужна ваша помощь. Помощь нужна Вячеславу. Он шел до последнего, он всегда приходил на помощь каждому в его большой или маленькой беде и всегда, чем могли, помогали. Сейчас помощь нужна ему. Поддержите его, пожалуйста. Я как супруга его вас очень об этом прошу. Да. Андрей. Да, да, Аня, я... спасибо большое. Я уверен, что все... Услышали вас. И я также присоединяюсь к словам Ани. Все, кто поддерживает Вячеслава, все, кто разделяет его позицию, все, кто не безразличен к тому, что происходит у нас сейчас с людьми, которые не боятся говорить правду, и которые готовы отстаивать свою позицию, оставить свою правду. А в частности, Вячеслав, все приезжайте к ВВД Лужники и поддержите своим присутствием. знаю, что он никогда ничего не боялся, и шел всегда на пролом, и если кому-то нужна была помощь, я повторюсь, он всегда приходил на помощь. Для него не было понятия времени, есть ли возможности, мы лично свои деньги последние отдавали. Сейчас дело стоит вопрос в юридической помощи, то есть я призываю всех... Людей, которые могут оказать юридическую помощь, э, звонить э, в данные УВД Лужники, э, приезжать туда, э, поддержать адвоката, потому что ему пока информация никакой не дает. Ну То есть я разговаривала непосредственно с Вячеславом, и у меня от него конкретная информация, что он находится именно там. Поэтому еще раз прошу вас, пожалуйста поддержите и будьте рядом ему сейчас это очень необходимо и то что сегодня многие могут подумать ну как многие представители органов говорят что это постановочное его этот значит приступ я могу сказать что человек он достаточно сильный и волевой и никогда в жизни бы он такого не позволил если бы ему не было на самом деле плохо. У меня есть все данные, все справки. Он лежал два раза в больнице. Лечил сердце. То есть заболевание там такое, серьезное. Ему нужна помощь медицинская. Если он ее будет требовать, то есть я так понимаю, если к нему не пускают адвоката, то и... Никакой помощи они ему оказывать не будут. Я тоже в скором времени буду рядом. У меня здесь ребенок, которого я пока не могу никак успокоить. Дочка в шоке до сих пор. Она требует, чтобы папу вернули домой. Конечно, у ребенка теперь стресс. Не знаю, на многие годы. Дай бог, чтобы все это разрешилось. Призываю людей, которые по ту сторону сейчас от народа к их вменяемости... Если у вас хоть что-то человеческое есть, вы задержали человека и вменяете ему то, в чем он не виновен. По крайней мере, все то, что я видела, то, что я читала, я знакомилась с, с делом. Тоже была в комитет, меня возили после обыска. Ничего подобного человек не совершал. То есть абсолютно его задержали. Ну, они, конечно, там бумаги все состряпали, все это понятно. Но все то, что они ему вменяют, человек в этом не виновен. Вот. Да, Анна, мы прекрасно все, я уверен, и все наши зрители, и все те, кто нас постоянно смотрит, а это огромное количество людей, они все неравнодушны, и все разделяют ваши чувства, и разделяют моральнейшую, моральную сильнейшую поддержку Вячеславу. И это на, иногда даже намного более си, сильнее действует и лучше, чем э, обычная врачебная помощь, потому что мы люди, которые... Он знает об этом, и только это, я думаю, сейчас ему помогает, потому что не допускает к нему никого. Да, я думаю, что те, кто его сейчас задержал и держат в таких условиях, они это тоже прекрасно понимают. К сожалению... Еще есть люди в, в органах... Ну, при этом, адвокатов к нему не пускают. Понимаешь, вот в чем самое сейчас, что самое страшное. То, что к нему нет допуска, я не знаю, что с ним. Но вот, слава богу, он там на 10 секунд смог позвонить и сказать, передать информацию. Ну, я уверен, что э, Слава сильный человек, и он э, готов... И к этому был готов, и к любым другим испытаниям. Единственное, конечно, вот э, прекрасно и, понимают те люди, которые его задержали, что у любого сильного человека есть э, определенные слабые места, и это, конечно, близкие люди, которых э, совершенно без зазрения. Э, а ты, зазри... ты понимаешь, у этих людей, которые... Э, вот я могу одно единственное, что сказать, там сейчас, конечно... А в интернете я смотрю у людей, которые участвовали в выпуске, там им угрозы, и там, я так понимаю, поступают не очень хорошие там, письма, аккаунты они, по-моему, удаляют вот, непосредственно тот самый главный товарищ. Но я могу сказать, что, конечно, то, что они сделали сегодня, они прекрасно все понимают. Что это было... Ну, наверное, не нужно делать. Но у них был приказ. И я единственное, что могу сказать, что могло быть хуже. Поступили они не самым худшим образом. То есть, ну, конечно, покажет дальше следствие, потому что все, что изъяли из дома, ты же понимаешь, что туда могут, если это все с самого верха фабрикуется, то есть это положат, все, что нужно, напишут. Ну, это не проблема. Но дело в том, что люди, которые присутствовали вот, при обыске, конечно, более-менее по-человечески все это прошло. Еще хотел что сказать. Ребенка, конечно, пугали безумно. Вот этот вот сам взлом, его скрутили в этих масках. Значит, это. Да, люди... да, да, да, Но, я тут тоже... С тех пор, как я смогла хоть какой-то доступ получить к интернету, смотреть новости, потому что связи у меня тоже нет, у меня изъяли все тоже телефоны. Люди, значит, делятся на две категории. Одни его очень рьяно поддерживают, а другие вот с безумной ненавистью высказывают. Я могу вот одно сказать. Эти люди, которые вот с безумной ненавистью в его адрес высказываются, что он плохого сделал этим людям. Что? Он говорит то, что им не нравится, значит, вы не смотрите. Он поддерживает тот народ, кому сейчас плохо живется. Правильно? Да. Он, он, он говорит правду, он говорит то, о чем думают многие. И ненавидеть его абсолютно никакого повода нет. Во-вторых, у этих людей, вот которые это пишут, у них также у всех есть семьи, у них есть дети. Поставьте себя. На какое-то время, я понимаю, конечно, как, пока никому не пришли и дверь не вынесли, и вот такое не происходит, мало кто пошевелится, но время меняется. И завтра все может быть по-другому. Поэтому прежде чем кого-то обвинять, ненавидеть, желать ему а, смерти, как я смотрю, читают, э, там, про ребенка, говорят ужасные вещи, вы подумайте, что завтра вы можете оказаться на этом месте. Да. А наши еще раз прошу, поддержите, несмотря на время, ночь, да, но многие сейчас не спят, и нам сейчас очень сложно, прошу вашей помощи, вот, наверное, это все, что я хотела сказать. Да, Анна, спасибо огромное, что вышли в эфир и пообщались с теми, кто действительно да, я, я, разделяет. я очень нервничаю, поэтому мне самой очень плохо. Это но понятно, вы... и, и, и, и это, это, конечно, явно, что этого и добивались люди, которые все это совершают. И я совершенно полностью солидарен и поддерживаю то, что Вячеслав Мальцев, он в отличие от множества других людей, которые борются за какую-то политическую значимость, он первыми своими мотивами всегда ставил заботу о тех людях, которые и ставят, и будет ставить, которые страдают от этого режима. Потому что я так понимаю, что... Кто-то оказался в заложниках, и опять же, наверное, и те же силовики, которые прекрасно, я думаю, осознают, что участвуют в совершенно антинародных действиях, антинародных акциях, и явно по их поведению, по их не, не такой уж горячей решимости применять жестко силу по отношению к протестующим, и это мы могли увидеть и 26 числа и в другие э, дни, когда были столкновения, с, э, ну не столкновения, а когда полиция производила задержание, то уже видно, что даже э -э эти люди, которые не занимают высо высокие посты, э, как их начальники, они готовы уже э, саботировать эту деятельность, потому что они прекрасно тоже видят, что... Ну, вот я, только, у изменяемость, я могу одно сказать, что я буду идти э, до конца. Это моя семья. У нас маленький ребенок. Э, и я абсолютно уверена в том, что ребенок э, должен дождаться своего папу домой. Э, Вячеслав невиновен э, в том, что ему э, меняют. Я надеюсь, что у нас все решится хорошо. Да? Я очень надеюсь. Ну и как говорит Вячеслав. Мы прорвемся, да? К конечно, не а? готовимся. Анна, не, не ждем, готовимся, и все, я уверен, уже готовы. Прорвемся мы обязательно, и его. обязательно. Я уверен, что люди нас услышали, обязательно приедут и поддержат, будут выручать, потому что только когда мы вместе, можем объединяться, не просто да. на словах, а на, именно на деле. А это и под... не не бросать никого из людей, потому что один человек, конечно, это один человек. И мы прекрасно понимаем, что если будет нас много, то никто ничего не сделает ни с ним, и ни с кем другим. Вот так вот. Ладно, Андрей. Да, все. Анна, держитесь, все хорошо. Дальше, мы мы э, морально с вами. Давайте. Все, всего хорошего. На связи. На связи, да. Так, ну вот э, есть информация по тому УВД, э, в котором сейчас содержится Вячеслав Мальцев. Э, телефон этого УВД. Можно звонить туда, э, узнавать. Э, это будет э, массированная, я бы сказал, такая, э, и с вашей страны, и всех призываю. Э, интересоваться, показывать, что Вячеслав Мальцев не безразличен, а наоборот за, за ним готовы стоять и поддерживать огромное количество людей. И мы это докажем. Я диктую, продиктую вам телефон этого УВД. 8495-637-0702. То есть сейчас выяснилось, что Вячеслава вменяют статью 19.3. Это административная статья. Завтра будет суд, и всем всех соратников я призываю приехать в этот суд и сегодня же, конечно, быть в ВВД Лужники и своим присутствием поддержать Мальцева, и показать, что нас много, и мы действительно не, не безразличны к тому, в какой мы будем стране жить дальше, и как э, будет развиваться ситуация. Потому что если... Только э, есть такая пословица э, «добро». Э, зло торжествует, когда добро бездействует. Так что э, в любом случае... На нашей стране добро, на нашей стране правда. И мы это знаем. Поэтому нам нечего скрывать. Мы, как всегда, открыты и доступны. Скорее всего, суд завтра будет басманный. Так что узнавайте адрес этого суда в гугле и приезжайте. Вероятнее всего, что значит на 10 утра. Поэтому. Все, кто может, сегодня всех ждем в ВВД Лужники, еще раз повторяю. Там содержатся Вячеслав Мальцев и Константин Зеленин. Приезжайте, поддерживайте. И на нашей стране правда. Так что не ждем, а готовимся.